Привет, Максим! Как давно ты работаешь за ZPS? А? Как давно ты работаешь за ZPS? Серьезно, почему ты смеёшься? Что смешного я спросил? А, ты что, не мой, Ты стесняешься? Да или нет? А, мы хотели у тебя просто спросить, как давно ты стал peser 4 дня 4 месяца? 4 месяца базорства. Это лучшее время в твоей жизни? А ты это будешь вам показывать? Нет. Это самое лучшее.